Привет, это Тимас, и я тут внезапно решил запилить такой небольшой вложик. Я хочу завтра встать в 4 утра. Хочу с вами вместе посмотреть на рассвет. Но прикол в том, что вы видите вот это вот время, надеюсь. И завтра уже я, по... завтра, да? я поеду в город. Мне нужно там по кое-каким делам. Там же в городе я постригусь. Переносимся на 4 часа и 5 минут вперед. Раз. Да спать. Как и так. Все, я сейчас уже поеду. Я решил просто снять, типа, то, что ну, у меня уже наступил день там, да. Я поспал. Прошло уже сколько часов? Много часов прошло. Как говорится. <музыка> в гостях хорошо, а дома лучше. Ой. Ну-ка, чего тут у нас? Вы ничего не видели? Я тут... Супра! Понимаете? Супра в Уфе! У нее еще и задние диски. Вот про эти диски. Мне нравится, которые. Смотри, интеркулер вживую вижу. Вот там прикинь, вот там же за стоит. И какой-то ланцер. Я в первый раз вижу Супра. Это кто? Может кто знает, кто это такой? Что это за талют? Еще один неизвестный персонаж. Просто в комментариях, кого только нет, они ответят. Вот, блин, переда нет. <сёк> Чего-нибудь надо все равно снимать, да? Влог же идет. Только давайте не здесь, давайте на улице. Давайте, как бы, душевный такой разговор со мной. Вообще, зачем я сюда приехал, да? И снял этот влог, отлучился, от в на неделю. У меня в школе отработка. Нас, из нас делают рабов систему, и школы и, и всего. Мы просто их ходим там, поливаем. Я не знаю, доски носим всякие вещи. Беспредел. Это добровольно принудительный труд. Не будем кружиться, а то у оператора кружится голова, да? Все по новой, Мише. Давай по новой, Миша. Все хуйка. Давайте сходим как-нибудь сегодня, если дождь не пойдет. Е-мое, сними небо. Аночки серые. Спрайт, арбуз, огурец, палец убери, да, все, новинка, я вот ни разу не пробовал, опять реклама, <сínt> <сínt> реально, она, она пахнет как, короче, арбуз и огурец, да ладно, ну такое, я не пробовал спрайт со вкусом огурца, чистый, только грязный, я не представляю, как это будет, потому что здесь чувствуется прямо сильный вкус огурца, и это уже невкусно, а там, когда чистый огурец, не грязный, а ладно, хорошо, если что, все нормально будет. Серьезно? А, ну ладно, ладно, все хорошо. Че? Короче, в Москве из-за этого урагана 5 человек погибло, который сейчас над нами. А, круто! Такое в ложике если честно. Дождь пошел, блин. А? Ну вот, называется, попробовал выйти на улицу и поснимать что-нибудь. Тоже снимаешь что-то. <свист> <свист> Еще такие будем стоять. Заявился, значит, ко мне вот этот персонаж. Да, меня давно не было. Но я вернулся. И знаете что? В новом формате. Да, в новом формате. Теперь ты снимаешься против света. Как вы поняли, я сегодня без носков. Я вернулся на свой канал, но уже в новом стиле, новом формате в новом образе. Теперь я Азат Амитов, а не тот Азат Амитов, которого вы знали. Если вам интересна тема заработка, вам нет 18, но вы уже хотите как-то зарабатывать... Опять перец. ...то бегом на мой канал, потому что я показываю а, свой опыт, свои ошибки, свои неудачи, а, свои взлеты и падения, как у меня вообще это происходит, как у меня первый опыт в заработке, в своего бизнеса, потому что я четко для себя определил. То, что я не буду работать на наемной работе. <как> Знаю, есть сугубо развлекательный контент у Тимура. Он классно его делает. И, в принципе, он идеально подходит для своей аудитории. Не буду задерживать. В общем, смотрите дальше влог, Но подписочку не забудьте оформить на мой канал. Азат вышел после душа? Иди сюда. 아. Как твое ощущение после душа? Блин, там, короче, такой гель для душа, если такой пробанул. Мята, короче, а все бомба. Опять советую мяту для душа. Вкусно, пахнет. Дальше, что там было дальше? Шампунь. Ну, шампунь мне вроде персик попался. Тоже ничего, нормально. Удов удовлетворительно на троечку, на троечке, ребят. А так душ в целом нормально. Вода горячая есть, холодная тоже. Ты, Димур, давай мне обед приготовить, пока я... я голову сушу. Чтобы быстрее. Нет. У вот тут, короче, есть пару слов для, для канала. Пару слов. Это были пару слов у Ну это, конечно, все круто. Но. А, а ты кто? Ты пришл.. Такой... Зашел в душ, помылся у меня тут. Он жрать просил, все съел. Я твой брат. А, точно. Брайновс? Лобс? А МИТОВ! Такого вы нигде не найдете. Понятно? Короче, мы попали в приключение. Не было дождя, Нет, было солнце. Так, так, мне, мне нравится, как ты рассказываешь, что не очень интригующий рассказ, понимаешь? Они могут уже выключить видео, потому что им может быть неинтересно. Короче, ребят, это просто бомба! Жесть, я не понимаю, у меня нет слов. Едем мы такие ко мне домой. С его дома вода за зашли в пазик. Сначала там капало с крыши дождь. То есть что за автобус с тобой? Просто капли дождь с крыши. Ну, при... Короче пазик протекает, зашли пазик едем, э, Поехали, остановку к 5, короче Я тут замечаю, чем воняет, кто-то как туда задумал нет, это двигатель Ты мне такой весь на салон, я чуть не задохнулся там А я такой, фу, воняет, говорю, я, короче, бегу к воде, слышь Ой, слушайте, у вас там э, вань, э, не воняет, у вас там дым идет, короче, все, горит. А он такой, на-на, туши, туши. Ну, я такой беру, его открываю, так и есть огонь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты там просто спрашивал, э, а кто умеет, кто умеет, тушите. Не полей. В общем, и, короче, мы всех спасли, все выбежали, там, бабушки, пенсионеры, все, всех спасли. А жизнь... Я еще зончик достал, и я все залезли ко мне под зонт. Одна женщина, все. И потом мы доехали до дома, на другом автобусе. Как вам наша история? Всем спасибо за просмотр этого видео. Это мы очень видео старались. Там, там скучно будет, можете дальше не смотреть в принципе. Нет. Это мы встали на очередные добровольно-принудительные труды для меня. А вот этот вот пойдет за компанию. Ты, Ты понимаешь что ли сейчас? Ой проснулся, ты меня уже снимаешь Ты мой курятник на башке видел? Ты причесался? Ну да, я знаю то, что я всегда красивый Нет Опять Вот этот вот, я не знаю как сказать Хочется, чтобы его что-то там опять сняли Как, -как опять куда-то там в инстаграм В историю, да? Нет В инстаграм Когда, короче, вкусно поел За мои деньги Недавно в нашем поселке в один дом попала молния. Результат прямо перед вами. Мы уже приехали. Мы уже приехали. Мм, прикольный, Клава. Ты, ты куда нажал? Я магию применил. Вот тебе стульчик, ага. Ага. <решили> Сидит, как школьник какой-то. Знаешь, руки так высоко. Прикольно. Знаешь, что у тебя? У меня есть для тебя подарок с приездом. Снова что, сюда. У тебя что, получается, клавиатура удобнее, чем у меня? Привет. А, так, стэ, спасибо. Oh, oh, oh. Чё, азат вспоминаешь свой 2010-й? 2012 В десятом я вкопать сделал онлайн-югран